Всем привет, ребята, с вами основания, и сегодня э, со мной и друг, и мы, и, короче, мы будем играть один на один. Так, ребят, я, короче, выключил микро, я, короче, на самом деле буду играть щитами, друг этого пока не знает, но, как бы, я буду играть щитами. Так, что, я врубил, ребятка, микро. Ну что, ты готов затащить? Да! Красава. Ну, я не знаю, я слишком жестким. Заходи за КТ, ой, да, ну да, за КТ, заходи, окей. Кто живет на дне океана? Панги, боб, скромен, панги, боб, скромен. Как думаешь, я затащу тебя или нет? Слабый верится, против меня никто не тащил. Попробуй против меня. Так, ребят, я выключу микро если он меня не слышит. Ну мы это, ребят, посмотрим. Я ж как-никак СВХ играю. Так, все, ребят, я врубил микро. Алло, да. Я в, игру... я... Это я в микро вырубал, вру... у меня проблемки тут маленькие. Я, короче, я пошёл за бутербродом, окей? Okay? Okay. Всё, я вгруппе микро. Ребят, кор... короче, ребят. На самом деле я буду играть с щитами. Он этого не знает пока что. Но мне кажется, получится шикарный. А, все, я сходил за бутербродом. Ч так быстро? Да, там уже просто на солейке. Что а как? Опа! Убил кого-то. А -а -а. Ладно, тренировку просто возьмусь хорошенько. Супербруйн ходил. Опа, что? МП Вормапренд? Пропишем. Давай. Я, я, тебя заканчиваю... я тебя думаешь? Ну бред, это полный бред. Ребята, ну если что, меня сейчас не слышит. Короче, ребят, поставьте лайк, подпишитесь, за то, что я троллю так своего друга. Алло, да? Ага. Да. А, а где Против, против, против, против меня еще никто так не выигрывал. Уверен? Конечно, уверен. Давай. Я тебя видел уже. М -м, как? А вот так. Ах, зато как! Что? Ты такой... откуда зал, где я? Скажи. Ну, предугадал, предугадал. Ребята, он меня сейчас не слышит. офигенно, да, получилось сейчас. Он пока меня не спалил. Я надеюсь, он меня и до конца катки не спалит. Алло, дам. <с <ütina> <с <following> да, я же вас сразу говорю, мид можно ходить или нет? Ладно, да, мед будем ходить. <с Als> şey. А, давай нет. Нет, блин, ну поздно уже. Не-не-не-не. <с с Swan> <с Swan> <приз> Попробуй тебя попрос -про простреливать, ребята. Бежал. Бат, он меня сейчас, короче, Нет. не слышит. Ну я вот это не буду говорить, потому что да ну, можно меня заметить. Ну вот. Знаешь, как я тебя заметил? Ты спалился, короче, знаешь, как, короче, когда я приходил через мид, я твой кусочек увидел, как ты идешь туда. И я типа подумал, что ты там будешь, я типа фейк, фейк этот сделал. Фейк. Короче, ты понял. Mm -hmm. А у тебя вообще скины какие-то есть? Да. Mm -hmm. А! Больно, знаешь. Даже слепой буду убивать тебя. Опа. Маш, даже слепым я буду тебя смогу убивать. Пока что 0-3. Я, некоторые меня люди могли победить, но ты, слава верится. Ну, его ранг ничего нет, у тебя званит, привет. Блин, ну тут хочется сказать, мне пока везет, да? Ну, по сути, да. Это ну, посмотрим с тобой. Ну. <свист> Я в тебя попал? Нееее! <свист> Я уже отсюда вас слышу, как ты меня обходишь. Ну да. Ну ладно, ладно. Не обходишь Но. пока что. Аж обошел. Ты отсюда не выйдешь уже, брат. Прям проходить прям через загон. Тарал те читы стоят? Нет. Ну ладно, первый раз проверю. Я просто скиловый парень. Так, ребят он меня не слышит. Ну, на самом деле, Стив. Очень скиловый парень. Но как я так как я с сейчас играю. Пока что это не знает. Алло. Алло. Ну как настроение? Это как, сам? рассказывал? Почему? спросил, как ты это делаешь? Не знаю, я просто скиллой бы парень. Ну, для мамы как? Ты не подорвал? Да-да, mm. подорвался. Yeah, yeah, Yeah. На самом деле-то я очень гипер мега скилл. Ты мне так хорошо не поставишь. Это что сейчас было? Ну, как ты тут делаешь? Не знаю. Так, всё, да, ребят... дина. На... меня один на бизонах. На бизонах? Да. Давай. Так, ребят, я выключил микро. Ну вот это получилось хороший троллинг. Ну еще, конечно, не конец. Так, все, я... я врубил микро. Сейчас, пойдем, у меня тут маленькие проблемки. Все, проблемки окончились. Один на один на бизонах, да? Ко мне дядечка, я тебя посажу на ножик. да посадишь? По себе посади. А! Клещи сдалась. Клещи удалось. Так, я выключил микро. Это как-то реально странно. не убил? Ну ладно. Победа будет вкусно. Ну ты еще не знаешь, да, как настолько, как я сейчас отыграю жестко. Знаешь, какое у меня оружие? А ты меня подпушишь? Как тач! Я уже шариган, как тач! Ту-ту-ту-ту-та! Да! Иди меня под пуш. Да-да, пытаюсь. Я знаю, Шириган. Покидай тебя из-за ма. Да, да пушек! Почему я тебя не посадил? Бригать <свят> умеешь хорошо. <свят> я прозже. Вот друг Ёжик же будет. Ой, боже мой! Я умею, я изошеринган, как и тачи изома. Я изошеринган, как и тачи изома. Дурак. Это вот так вот кинуть смачок. Ты меня не видел? Ну, как вот спрятаться. Я. Сейчас смотри. Я вижу шариган, как тачи. <вы> <вы> <вы> Я и шариган китачил! Я и за шариганка китачи. Я за шариган китачи то ту ту ту ту ту Подарок хочешь? Какой? Выходи. Точно? Да. Думаешь? Да. Думаешь, это покончим? Я южу шариган, как тач! Не получилось всё-таки юзать шариган, как и тачи. А, вот это сейчас было! Я южу шариган, как и тач! Я южу шариган, как тач! Да пошел ты со шариганом! Я знаю, я тебя хочу посылать некраскультурную на пятую точку, но не хочу. Потому что ты должен мне скин еще. Какой? Какой? Вот Это какой? Мы не договаривались. Чел, ты забыл, который тебе нож подарил. Ты мне не... А, вот этот вот М9, полный, э... да, В... да, да, да, да, да. да? Да. Блин, ну ты же мне его подарил уже навсегда? Нет. Думаешь? Я знаю, Шаринган каких-то дочер. Я южу Шаринган как тач. Не получился у нас Шаринган. Я за Шаринган как тач. Я боевой залит. Я тебя за Россию готов. Мать России. Я говорю даже тебя убить. Нет, ребят, нормально, он подарил мне вот этот штыкнож М9 байонет и просит, чтобы я ему ему отдал. Да ты шо? Ну нафиг. Он меня обманул. Я говорю, мне тебе отдам, но время, что ты врешь? Нет, ты сказал, ну на тебе дарю. Типа бесплатно. Понятно. Эй, взявший рыган, на тебе подарок. На тебе еще подарок. И там нападаю. Я ну, южу ты, шаринган как ты. и тачи. Ты готов? Этот ваншот гона года. Три, два, один. Я южу шаринган как и тачи. Я южу да, шаринган я... как и тачи. Я не знаю, Шеррига, как, как и таки. Я боже мой, мне кажется, эта песня на меня работа должна. Блин, ну а ты что ты? Блин, типа смотри, я типа это типа школьнику на моем сервере, короче, э, хотел у меня позвать один на один, правильно? Давай, я тебя в... я врубил крутилочку. Думаешь? Ну, про... ну, ты так не подругая, а то я все уже боюсь, я не хочу с тобой играть. Вот такой вот смачок откидываем. Я южу шаринган! А! Ижусь! Шо я там южу? Я знаю, шаринган, как и тачи! Такие вот с да, закидываю? Я уже шаринган, как и тачи. Я южу шаринган, как и тачи! Тачи! Сейчас красиво убью. Я за Шаринган, как и тачи. Я вижу Шаринган, как и тачи. На это и время, да, тянешь? Да. Ну ты тяни, тяни. Я вижу Шаринган, как и тачи. Вот сейчас. Будет Я, еще скажу. Я за Шаринган, как и тачи. Я вижу Шаринган, как и тачи. Какого... такая фига мощная. Я вижу Шаринган. Как и тачи. Да знаешь, да знаешь, давай на... Давай на... Давай на... Давай на... мне не врезать. А? ты уже и занул два раза, значит я должен и Я не знаю, к широгам. Я уже десятый раз юзаю заую широгам. Максимал широгам. Смухи просто жестко тащить можно. Ладно, положил. А Шаринган как и тачи. Ты думаешь, ты точно ты юзаш Алинган как и тачи? Да. Я знаю Шаринган как и тачи. Я е смотри сейчас как будет и как правильно юзать Шаринган как и тачи. Че, я испытываюсь у меня в я не дам. Я даже за родину готов тебя убить. Ты так думаешь, да? Да боже мой, да, боже мой. Чувак, я... Да, я южу Шаринган, как тачбэби. Называют меня милым бэби-бэби-бэби-бэби-бэби-бэби-бэби. Я южу Шаринган. Нет, как... Давай, покажи мне штык который я давал бесплатно. Нет, я ну, тебе не отдам, ты мне его подарил. Я не говорю, что я тебе подарил. Ты сказал, а? на, лови тык ножек бесплатно. Нет. Ты, ты не говорил, что, типа, ты это, Ну ч ну, ну, мне нравится штык-ножик деть волны Возвращай! Давай, знаешь, Арина, как и дальше? да да да да да да да да да Куда? Чисто-чисто а -а -а -а. школьник попался. Какой школьник? Ну ты, конечно же! Человек, который... Который школа стены мне пробивает. А знаешь, что я сейчас делаю? Я буду здесь с этим играть. Дигла. Я буду с Дигла играть, как робот. А через можно ходить? Да, можно. Я не говорю. я не помню, что можно. Можно. Нет. А, -а, -а в смысле? А так можно было? <свистые> так, ну давай пистолетку, давай пистолетку на медот играем. Нет. Нет, ну ладно как хочешь. Ну, я не буду играть с пистолеткой. <свист> боюсь, да? Ну, конечно, боюсь. Когда человека ну, я боюсь уже не могу. У ну, меня сейчас, сейчас ваншоты полетят, если те, короче, если сейчас ваншоты полетят, значит я профи. Окей. В Мид ходить нельзя. А мы будем делать ставки? Ставки на кого? На скины. Блин, ну ладно. Если ты меня выиграешь, если ты меня камбэкнешь, я тебе все-таки штыкну шаву дам. Ты промолчишь, да? Да. Потому что муха может тебя убить. Просто с юшпика в хедшочек поставил. Так, ребят, я выключил микрофон. Пока что тронинг удается. Если у меня сейчас камбэк нет, будет жестко. Алло. Алло. Такой ты говорит, алло, он мне немножко уже бесит. Блин. Не советую тебе суваться, а то ваншотике все тебе плохо будет. Я предупреждал тебя, что лучше не суваться, вот реально. А то в ваншотике тебе будет плохо. Реально, вот предупреждал уже. У меня есть тактика одна, с которой надо придерживаться очень даже хорошо у меня привычка закупать диггл. Зачем? Если ты меня выиграешь, я тебе штык нож отдам. Если ты меня проиграешь, то с тебя... Надо будет чекнуть сейчас твой инвент. Не-не-не, я ничего не ставлю. Я... А, блин, у тебя инвентарь скрыт. Ну ты, собака. Знаешь, что я сейчас делаю? А я тебе знаешь, что сделаю? Ну, шкоп. <свист> Шеринган, <свист> как <и таки! свист> да тут шаринган как Итачи. Да вот, ты шаринган как Итачи. О, тебя и шаринган свой показал. А хочешь я тебе покажу свой шаринган? <свист> Почему? Потому что я шаринган такой. как как кота. Это... <свист> оп оп оп оп оп оп насадил тебя на штык. Все, короче, я тебе сейчас буду показывать свой шаринган. <свист> я знаю шаринган как Итачи. Что ты там юзаешь, а у себя? Ну, вдруг как ты драчишь. Чего я делаю? Драчуешь. Кого? Ничего. Повтори еще раз, я а не услышал. Ничего, ничего, Повтори, ничего. Повтори, говорю. Не буду повторять. А, понимаю. Рола. мама у меня орал. На тебя. Муху сюда у тебя... А, все, я поднял уху. А, так, у меня есть одно божественное оружие. Угадай, какое. Что это? Ну, угадай, какое оружие у меня сейчас есть. А, ВП? Бинго! Нет, я тоже слишком. Ч ⁇ показывает свой ренган? Показывай magic мне. Я зашли рюкнут и тачей. Это пополам. Блин, прикинь, я сейчас тебе ваншот поставил. The boy, the boy, the boy. Там, короче, молодой чебурек стоит, который играть не умеет. нет, нет! а и я не знаю как и таки и все короче у меня и появилась тактика знаешь какая какая ваншоты тебе давать знаешь какого оружия какого а ты угадай вот это как расстрелка нет а ввп смухи нет нет а сейчас узнаешь когда ваншот прилетит Зигла! Нет. Угадал? С, Нет. Какого, с какого оружия я тебе сейчас ланшот поставил? Давай, выходи. Знаешь, с какого я тебе сейчас оружия поставлю? Пока что я тебя выигрываю. Один раунд остался. Даже в этом раунде я сейчас... Хорошо, Покажу, ты, ты, ты хочешь принять поражение? Не хочу, я не приму поражение, когда я... Не... Go, go, go. Ну, у тебя просто шансов сейчас уже нет, все, понимаешь? Просто вот у меня... Вот здесь у тебя шанс, да? Я не прилетели все в ноль. Ну и хп снял. Хотя 0 хп, ну поздравляю. Три, два. Говорю, три, два, один. Три, два, один. Ты готов? Нет, это выражение. Я ничего не знаю, до свидания. Я не хочу играть, не хочу теперь. Ладно, ну что будешь отдавать скинчики? А мы не договариваемся на какой скин? Ладно, братишечка, а, я играл с читами, давай пока. Ребята, это офигенный получился троллик, кому это понравилось, всем удачи, всем пока-пока.